Установите соответствие между левым и правыми. Сначала 7 Установите соответствие между левым и правым столбцами. А имеет немолекулярное строение. И немолекулярное строение имеют те вещества, которые относятся либо или имеют атомную, ионную или металлическую кристаллическую решетку. Проанализировав все пять вариантов да, из правого столбика, что можно сказать? Азот это молекулярная, бром молекулярная, кремний это атомная, неон молекулярный и кислород молекулярный. То есть таким образом для пункта А нам подходит вариант 3, потому что только лишь кремний имеет атомную кристаллическую решетку. Далее пункт Б. Электронная конфигурация атома в основном состоянии 1 из 2 2 из 2 2П6. Что мы с вами можем сделать? Мы с вами можем сложить между собой все электроны, получить 10. И десятым по счету у нас будет неон. Либо второй вариант. Можно понять, что здесь у нас непосредственно в основном состоянии полностью заполнена электронная оболочка. Она характерна только для благородных казов. И опять же у нас получается это только лишь неон. Следующий пункт В. Атомы в молекуле соединены только одной сигма-связью. Ну, давайте мы с вами будем вспоминать. Значит, азот. У него есть три неспаренных электрона, соответственно, в молекуле тройная связь. И здесь одна сигма-связь, но еще есть две пи-связи. У брома, молекулы бром-2, действительно одна сигма-связь. Мы ее запишем, но дальше продолжим. Кремний, он достаточно сложен. да, Тут нельзя говорить про, допустим, там одна либо несколько сигма связей, все достаточно сложно. В7. Установите соответствие между левым и правым столбцами. А. Имеет немолекулярное строение. К немолекулярному строению относятся вещества с атомной, ионной или металлическо-кристаллическими решетками. Давайте проанализируем, какие вещества у нас имеют какие кристаллические решетки. Азот имеет у нас молекулярную, бром молекулярную, кремний – атомную, Неон и кислород аналогично молекулярно. То есть для пункта А у нас подходит только лишь кремний. С циферкой 3. У него единственное здесь атомная кристаллическая решетка или немолекулярное строение. Пункт Б Электронная конфигурация атома в основном состоянии 1С2, 2С2, 2П6. Что здесь можно сделать? Можно посчитать всего лишь общее количество электронов. 2 плюс 2 плюс 6 равно 10. десятым десятом по счету в периодической системе у нас стоит неон, поэтому для пункта б циферка 4. Следующее. В атомы молекулы соединены только одной сигма-связью. В принципе, можно проанализировать следующим образом. Одна сигма-связь образуется в том случае, если у атома один неспаренный электрон на внешней электронной оболочке. Это элементы либо, ну, скажем так, первой А-группы, да, например, водород, либо второй вариант, это седьмая А-группа, когда все остальные электроны, Парные и только один будет не спаренный. Поэтому из всех возможных вариантов мы здесь выберем бром, циферка 2. Азот, потому что в пятой группе, кремний в четвертой, неон вообще в восьмой у него, все электронные в виде пары и кислород на шестом. И пункт Г, масса одной молекулы равна 4,648 на 10 минус 23 степени грамм. Что здесь можно сделать? Первое, что мы должны сделать, это определить непосредственно относительную атомную или молекулярную, правильно сказать, массу. Относительная молекулярная масса – это фактическая масса молекулы делить на одну 1,12 часть массы атома углерода, или 1,66, на 10 минус 24 степени грамм. Ну или часто обозначают как МУ. Таким образом мы с вами можем посчитать, что же у нас будет здесь за вещество. И получается у нас следующее 28. И тут вариант такой. Кремний у нас непосредственно имеет относительную атомную массу равную 28. И молекула азота имеет 28, но кремний это у нас атом, а молекула азота действительно вот она молекула, да, и поэтому молекулярная масса. И здесь к пункту Г правильно записать азот, его молекулярная масса 28. Таким образом ответ А3, В4, В2, Г1.